Итак, мы составляем вот эту систему уравнений. Напоминаю, значит, в уравнение для проекции сил моменты пары сил не входят, потому что их проекции на любую ось будут взаимно уничтожаться. А в уравнение моментов вот все эти силы входят. Мы определяем моменты всех сил. Грубо говоря, вот сейчас, например, давайте, то есть я выпишу, я здесь пишу сумму, то есть вот это у нас уравнение равновесия, то есть напоминаю их, давайте сразу скажу, что мы делаем, то есть сумма всех сил равна нулю, а какие это силы, это неизвестная реакция РА, это неизвестная реакция RC, это известная сила Q и известная сила Т. Раз, два, три, четыре, да, равна нулю, вот это уравнение мы проецируем на эти две оси И уравнение моментов относительно точки А Что мы сюда вводим, неизвестный момент у нас его нету, то есть заданный момент М Плюс, и вот теперь мы вычисляем моменты относительно точки А всех вот этих сил, то есть плюс момент относительно точки А силы РА, плюс момент относительно точки А силы Б, э, ну, это в данном случае силы Т, плюс момент относительно точки А силы э, Q. Ну, конечно, логичнее было написать момент неизвестной реакции после РА сразу написать РС равняется нулю, то есть вот у нас раз неизвестное, два неизвестное. ну и вот эти два момента у нас тоже как бы неизвестны, но ну, собственно говоря этого момента у нас относительно точки А не будет, поскольку он равен нулю, то есть вот еще третье неизвестное, это я написал как бы в общем виде в векторном на самом деле в плоском случае все гораздо проще, Напоминаю еще раз, как мы определяем момент То есть если вот нам дано тело Вот это у нас точка О, относительно которой мы определяем момент Вот это у нас сила, которая действует на наше тело F Значит момент мы определяем так Момент относительно точки О силы F В плоском случае момент мы определяем так Мы придаем ему знак плюс или минус Плюс если он против часовой вращает тело минус если по часовой вращает тело и значит модуль силы умножаем на плечо силы напоминаю плечо силы вот линия действия силы вот кратчайший расстояние то есть перпендикуляр опущенный на линию действия силы вот длина этого отрезка и есть плечо силы f Значит умножаем длину вот этого отрезка, то есть длину модуль силы, умножаем на длину этого отрезка на плечо и даем знак плюс или минус. В данном случае пытается вращать против, значит этот момент будет положительный. Вот таким образом мы определяем вот эти четыре момента вот здесь, вот в данном, в данном конкретном случае. Ну, этот момент даже нам не надо определять, он уже задан. То есть, уже вот эти вычисления проведены, мы только определимся со знаком плюс или минус. А вот эта часть уже нам задана в виде вот такого вычисления. 5, 5 ньютон, то есть на метр. Итак, давайте мы сейчас приступим к решению. Мне это не совсем... Штука удобная. Давайте мы... Ну ладно, будем пользоваться этим рисунком. И начинаем составлять уравнение проекции вот этих всех сил на ось Z. На ось Z это у нас R, RRC Q и T. Давайте в этом порядке соблюдать. На ось Z это у нас, соответственно, ZA плюс проекция силы C на ось Z равна нулю, поэтому мы ее не пишем. Плюс проекция силы, какая там у нас дальше идет, Q. Проекция силы Q на ось Z тоже равна нулю. И проекция силы T осталась на ось Z. Она будет равна. Значит, T умножить на косинус альфа, но еще со знаком минус, поскольку она направлена против оси. Вот у нас первое уравнение. Второе уравнение составляем. Теперь мы проецируем все силы, вот эти четыре силы, мы проецируем на ось Y, то есть на вертикаль. Вот у нас, значит, вот эта проекция yA, она у нас задана, так сразу, мы ее написали, э, положительным в положительном направлении оси y и направили, поэтому она сразу равна своему модулю. Далее, плюс yC мы обозначили, э, то есть вот эта проекция, она по вертикали тоже вверх направлена, туда же, куда и ось, то есть она тоже равна своему модулю со знаком плюс. Остается, значит, Q и C. Q у нас берется со знаком минус Ну и точно так же с минусом будет у нас минус T умножить, но ну, в данном случае на синус альфа равняется нулю Вот у нас второе уравнение И третье уравнение, это уравнение моментов относительно точки А Составляем, значит, эти две силы, значит, дают нулевой момент относительно этой точки Потому что их плечо равно нулю, линии действия этих сил проходят иначе говоря через э, рассматриваемую точку этот момент, значит, приложенный, он у нас вращает значит, по часовой значит он равен минусу ну давайте начнем с неизвестного момента вот у нас неизвестный момент значит он вращает против часовой относительно точки А он вращает против часовой соответственно плечо равно отрезку АС и соответственно положительную то есть yC умножаем на АС Значит, Дальше минус вот заданный момент М. Это у нас сила Q. Она тоже пытается вращать по часовой. То есть момент тоже отрицательный. И плечо равно АЕ. То есть здесь мы пишем минус Q умножить на АЕ. А здесь мы пишем что? Значит момент вот этой силы. Значит вот у нас проведен. Тоже вращает по часовой. То есть тоже отрицательный. И Либо мы используем вот этот чертеж. Либо теорему Вариньона. В данном случае, конечно же, удобнее использовать теорему Вариньона, То есть, я вот точка А, относительно которой мы рассматриваем. Вот точка Б, в которой приложена сила. Она приложена не так удобно. То есть, мы можем да, провести вот общее правило. Вот линия действия, вот перпендикуляр, то, что изображено здесь на рисунке и использовать вот этот треугольник, но гораздо бывает я сразу покажу, что вот мы раскладываем эту силу на две составляющие и момент, значит момент общей силы t а это давайте напишем т y и т z соответственно момент общей силы по теореме Вариньона равен сумме моментов слагаемых этой силы, то есть т z плюс T, y. А для чего мы это сделали? То есть момент суммы в данном случае, потому что t это сумма этих двух слагаемых. Но не в таком виде, конечно, а в векторном виде. То есть момент суммы равен сумме моментов. Мы это сделали, потому что вот этот момент, он проходит, его линия действия проходит, это составляющая, то есть проходит через точку А. И поэтому нам остается вычислить только момент вот этой составляющей. Эта составляющая у нас равна чему? T умножить на... Это у нас угол альфа. Значит, вот это у нас будет T на синус альфа. А плечо этой составляющей как раз весь отрезок АВ вращает, значит, я уже сказал, вот про, по, по часовой. То есть будет у нас, значит, минус T умножить на синус альфа умножить на А. Б и это все равняется нулю. Вот мы получили систему для решения. Три уравнения с тремя неизвестными. Это y_a, z_a и y_c. Больше неизвестных нет. Мы готовы в принципе переходить к математике. Мы решаем статически определимую задачу для трех неизвестных. То есть уравнений статики нам достаточно для ее решения.